Так, ну ч, всем привет, с вами Зазепа, давайте продолжаем партизанить, я тут сейчас загружу, правда, потому что у меня там были проблемы со звуком, вот так вот, все, давай, э -э, история, посмотрим историю, продолжение сюжета. Ну что, посмотрели, как нам под немцем живется? Да, посмотрели. И постоять за себя мы не можем, под не старики, бабы да сироты. Кое-кто пытался сопротивляться. Но тот командир нужен толком. С опытом. Вроде вас. Не нужно меня уговаривать. Я уже принял решение. Мы остаемся. Ура! Ну что мы можем вдвоем, капитан? Тут армия отступила, а мы капля в море. Я уже Саньку объяснял, а ты меня, видно, не слушал. Большое начинается с малого. Будем убивать офицеров, жечь склады, вести агитацию, поднимем народ на борьбу. Людей у нас пока мало, да и эти гады зашевелились. Придется переждать пару дней. Как облава закончатся, займемся формированием боевого отряда. А сейчас отдыхайте. У капитана был выбор, попытаться перейти линию фронта и вернуться к своим, или остаться в немецком тылу партизанить. Зорин выбрал второе. Будем партизанить. Посмотри, давайте Теперь новоявленным партизанам предстояло обжиться на базе, а после найти добровольцев, готовых присоединиться к ним в неравной борьбе с оккупантами Первым делом требовалось сформировать боеспособный отряд Вот сформируем Все, давайте Хозяйство может пока заняться, подожди, те, Что у нас есть? Оперативное реагирование, захват собирательства. Что там можем захватить? Можем захватить хп, мед, пинт. Здесь патроны, оружейный патрон. 75. А, ну это типа. Если так. Не, ладно. У нас пока не так уж много народу. Здесь 75 даются, а здесь 35. Давай, мне кажется, вот это вот оно чуть более выгодно. Блять, смотри, все равно типа шанс успеха 60. Мне кажется, что может кто-то из нас раненый может прийти. Не, ну, 60 это как-то, блин, это как-то мало. По мне. Так, 30 и 50, давай вот там, где 50. Сделаю вот так. 85. Ну 85 это все побольше, получше. Да? Нам потом надо будет идти на собирательство. Ну давай. Погнали. Я надеюсь, успех там будет. Никого не подранит. Ну, вроде все вернулись, конечно же. Так. Ну, гранаты захватили пару штук. Так. Слушай, тут твои патроны, да? Все нормально. Кстати, у вас в прошлой миссии проходили, я тут не повыкладывал много чего. Ага. У тебя что там -то тоже было, смотри, МГшка у тебя есть. Так, патроны твои вроде, да? Вроде его. Так. Просто хочу, смотрю, чтобы у всех все нужное было. Тебе явно вот эти патроны ни к чему. В принципе, даже, наверное, в таком количестве они те ни к чему. Так. Угу. Ну, давай, пускай у него целая пачуха будет 50 штук. Ну, все, типа так, глянь, ну, по минимуму. Я не знаю, для что тут спирт. Просто, чтобы было. Ну, пускай там у одного из нашего персов это будет. Даже, даже пускай будет не одной. Так. Тебе боезапас. Ну и тебе боезапаса. Два патрона. Вот этот один, конечно, можно выложить. Вот так вот. Все. Разгрузились. Я просто дробовик искаю просто потому, что как второе оружие, мало ли там патроны на этом закончится <coughs> Так, ну окей. Нам реально сейчас нужно. Подожди, главный штаб. Что там в главном штабу? Ну, физ фронта. Фашисты блокировали Севастополе, главную базу Черноморского флота. Город теоретически обороняется. Ага. Я был под Севастополем. Так, у нас какая-то беседа. Ну что, какие новости? А какие они могут быть? Вчера вот в Заборовке партизан взяли. Сейчас их допрашивает приехавший офицер. А завтра утром повесят на площади. Не повесят. Мы этого не допустим. Вам в деревню нельзя. Уж не знаю, что там староста наплел офицеру. Но тот провез с собой целую армию. Дочекайтесь, пока облава закончится. Иначе сами в петлю уходите. Типун вам на язык, Василий Гаврилович. Но, похоже, действительно лучше подождать до утра. Значит, подождем. Надо будет освобождать Партизан. Я не знаю если я сейчас куда-то направлю это давай пока строительство чем-нибудь такое это заготовка открывай доступ хозяйства обязанности обязанностям, заготовка строительных материалов мастерская здесь можно смастерить простую взрывчатку и медикаменты кухня Блин, на ну, построил бы конечно кухню нам Блять, у нас еда заканчивается. Вот рыбалка. Рыбалка, рыбалка. Не ну блин, надо, а что-то с едой делать. Угу. Ну ты пойдешь там тоже за едой. Так, ну одного тебе сюда посылать опасно. Ладно, строительство. Ну, на заготовку пойдешь делать сегодня. Всё, давай и так. Короче, позанимаемся делами потом. Вот типа утка. Закончили. И идем. День боевого задания. Что там в главном штабу типа все это выполнил Так, окей. как-то хапка кстати очень плохо фармится так я вам скажу Ну все хорошо прожал уже Окей, давайте сначала поговорим заборовки собираются казнить партизан это мы, мы помним пробраться туда и спасти наших санек ты там кого-нибудь знаешь конечно у меня там бабка жила а что Хотите, чтобы я пошел с вами? Если нас с Николаем заметят, то сразу поднимут тревогу. А ты местный. Можешь ходить везде и не вызовешь подозрений. Что скажешь? Не побоишься? Пойдешь? Если надо, пойду. Окей. Идем все. Так, все, ну знать, эти погнали. Да, я уверен. Давайте начнем. Это так, дикпировочка, вроде все нужное. У тебя тоже мы сделали, и у тебя. Все, давай, на задание. Казнь начнется меньше, чем через полчаса. Деревня большая, поэтому будем держаться дороги как ориентира. Немцы еще не уехали. Видимо, ожидают, что пленных могут попытаться отбить. Если мы себе обнаружим, их сразу казнят, поэтому до площади нужно дойти незамеченными. Понял, Фетисов? Чтобы ни единого выстрела, пока не будем на месте. Понял, товарищ капитан. Потерплю. А с дверью как быть? Она заперта. Да, далеко идти. Вокруг полицаев, как муравьев. Здесь живет Баб Она нас пропустит. Я как-нибудь замаскируюсь и попрошу у нее ключ. Только не делай ничего подозрительного, чтобы фашисты тебе не раскрыли. Так, ладно, давай а -а -а -а -а. сохранюсь. А, тоже на единичку давай. Все, перезапишем сейвик наш. Назад. Спокойно. Ну, кстати, к слову, вот этого немца можно. Тут замок. Блять. Этот план не входит. Mistaken? Тупо было. Он просто начал обходить и в тупую на немцев. Это, Это да. Это классно. Всем пригнуться. Так, так, так. Ну, слушай, а вам бы, пацаны, тут как-нибудь так... Я не Это знаю, замастероваться. Выйдет а, Санек а, такой. Не так, давайте вы, ребята, еще дальше встаньте как-нибудь тут. Блин. Ну, чтобы вас видно, хотя вся бы как минимум не было бы. Так. Я надеюсь, не заподозрит. Прокрадусь потихоньку. Ну, вот так вот, все. Давай, пешочком. Дверку давай приходи. Прокрадусь потихоньку. Так, у него откат мастеровки. Просто мы залезли в пусты, то что. Я смогу. Я Сможешь, сможешь. Марья Филипповна, дайте, пожалуйста, ключ от задней двери. Очень нужно. Батюшки, святый Санек, раз нужно, возьми в сундуке в доме. Угу. Спасибо те бабуля. Как в прятки играть. Поручите мне что-нибудь. Все, отлично. Так давайте эту дверку мы прикроем и без спальника, короче, дверь надо открыть. Вс. Тут ценек у нас дальше отдыхает. Прокрадусь потихоньку. Блин, ты можешь дверь танек закрыть, пожалуйста, прикрыть хотя бы. М -м. Ладно, пошли сюда. Так, -а -а. а, хотя бы вот так, можешь выйти из мастеровки, в принципе. мог сохраняться хотя Не бы... Торопимся. Все, ждем этого бабуя, когда он подойдет сюда. ножек бросить в лицо, как говорится. А куда он там пошел? Где? И просто реально вот этого первого надо дома тут... Блять, это еще ну, время. 20 минут. Как в прятки играть? Давай, иди, иди сюда, вещи Давай, давай, давай, давай, дядька. Не, а это этот ходит. Не подведи. Когда же вы закончитесь? Все, ладно, хрен с тобой. К тебе Но сюда никто вернусь. не заходит. Слушай, нормально у тебя там вооружение. Так, теперь этот хрен смотрит. Блин, ну это опять же тут ждать. Знаешь, это просто чвана не входила. Никогда что это что это полицай Прокрадусь тоже. Прокрадусь потихоньку. Уберу его тихо. моё то твое давай замаскируем его хотя бы так направление вектор как говорится что где-то сверху да вот-вот-вот весельница. Блин, ну, сложно будет, конечно, до 20 минут. Но... Ну, а что поделать, слушай? Надо. Отхожу, блин, как у себя дома. Слушайте, ребята Привет. мои хорошие. Давайте-ка вы тоже. Потихоньку. Помаленьку. Слушай, этот хродится, он бежит так. Сюда бы роту пулеметную. Просто мне кажется, что под конец, если успевать не будем, то придется все за руку устраивать. Прокрадусь потихоньку. Так вот этого надо снять, Жуха. Стой, не дам уходишь. Ну хотя слушай. Хотя, что никто не не э... то они тут не хотят добавить что дерево лежит Ну слушай, надо вот эти вот этим тогда вопросы решать в чем быстро Лови Щет, давай давай давай хватай его и в пусты оттаскивай. просто потомка ходим и дальше Спасибо, что поддержал. Я справлюсь. Сейф. Пацаны. Ну давай, на дурачка Прокрадусь потихоньку. М -м? Поручите мне что-нибудь. Сейчас поручим, подожди. Я не знаю, сейчас, может, конечно, кто-нибудь выскочит. Блядь, тебя не забудет. что у нас там тут слева блин не заметил Может, а, f1 подожди это в атаку тише командир в начале миссии объяснил что нам пока тревога нет чем вторая друзья они тут могут забраться просто не идут так на уверенных щах не убраться забраться они тут не могут но в любом случае этот надо как-то обходить. Прокрадусь потихоньку. Блять, и опять они там эту де деревяху обойти не могут. Ну, короче, надо вот это не вот выстегивать? Иди с блять. Слушаю. Тише шаг. Давай, быстро, оперативно. Так. Если я попытаюсь тут устранить.. Одня уже ну, Смотри, кстати, один типа набуханный там валяется, походу. Блять, тут два полицая. Санек? Я знаю, у тебя есть хуенная рогатка. Как в прятки играть? Я тут. Заметили, что ты яблочко? Беру его тихо. Все, вот так. Скидываю его в пусты. Вот этого добить. Ножик забрать. Моя верность. Лут, с, лут снести. Ой, Всё, ну, сюда. потихоньку. Спокойно. Блять, а нам что, типа, в любом случае там проходить надо. Тихо. Сейвец. Надо это у вас с ЖК тогда, блин. Тащите. Оперативно встал там еще. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Обнаружили. Причем резко как-то так обнаружили. А мне надо этого сносить. Не надо этого сносить. Причем, наверное, его надо в туалет сносить. Лови, можно. Так. Ладно, чуть-чуть подождать. Моя вина. Я просто не видел этих за стеной и за стены, то есть... Не показал, что они типа там Тихо. пока что-то нашли. Так, ну сейчас смотрите короче, они тут поворачиваются. Следим mm. за ними. Вот. Это поворачивается такой, смотрит на этого. Блять, 15 минут. Не подведи. Все, давай, хватай его. Все, давай хотя бы просто просто сюда его. Это И... мне И... еще пригодится. Так, теперь нужно как-то аккуратненько за кустиками, пока эти не видят. Сейф. Блять. А, ага. подловил момент. Давай съебывать сюда. Ага. Двое. Тут было, конечно, Простите, может. Переводуем. Вот что могут Тихонько. Ой, черт. Бля, похуй. Давай на дурачка. Все, на дурачка прошли. Замечательно. Тихо. Давай всех. Так, теперь нам наверняка сюда. Уж этот нас запалит, слышь. Давай, отворачивайся. Угу. Опять по кустам ползать. Ой, черт. Блин, теперь тут обход. Походу эти времени больше не становятся. Здесь враг. Не мое, это прятаться. Пишет, дай-ка по каюшку, а? Заметили, что да делать? никто не заметился не, не, не с... Ну, Где они тут, конечно, блять. Так, я знаю, тут один съебывает. И ты, Санек, идешь. Одного глушишь, другого режем. Да. Да, блять, он смотрит постоянно Дорога. сюда. Давай. Тихо. спрятаться. Так сейчас улавливаю все нормально спасибо что поддержал все греха подальше вас спрячем блин мало ли еще еще один припрылся блин тревога поднимут mm. все давайте пацаны еще одна попытка не походу реально через этого надо идти Осторожно, не торопимся, сэйр, сэйр, действуй. Быстро можно. Давай, быстро, быстро ему сюда хотя она уже будет попал в кусты Но лучше это перестраховаться на да? это мое. Тихо. на здоровье так спокойно мне можно всего не нравится в этих как это блять это миссия на время не мою не Блять, пацаны Блять, что за черня? Куда он блин пошел? Это да. Быстро. А, показалось. Показалось, все, блять, кажется крестись Давай, блять, у меня время тут горит идет. Это в план не входило. Ну так тогда стой там. Блять, там идет один. Все, давай, давай. А? Ну ты тоже сюда иди. Надо спрятаться. Вот что им мешает вот здесь обойти? Не торопимся. Дайка, попробуем? Тебя не забудет, я они каким-то образом это все дело услышали. Забродился. Тихо. Лови газ. вот давай, пока его никто не видит. Да что же за неудачи-то пошли, а? Здесь враг. Так, давай, пока его никто не видит. Пока о нем он никто не пойду. помнит. Тихонечко. То есть, как, как они его обнаружат? То есть, он просто валяется, его не видно, блин, а так они его обнаруживают. Клинка, короче, на тоже махаха и живет. Осторожно. Да как так-то? Куда дальше? Туда. Сюда иди, блядь. По mm. ход Да все, блядь. Oh, черт. Чисто на яйцах принеслись. Sлушай, ну все, просто извините, конечно, но блять, времени 10 минут осталось. так мы тут эти люди были задержаны в нашей деревне при задержании они оказали сопротивление и застрелили пятерых полицейских они называют себя партизанами и заявляют что сражаются с врагами народа но на самом деле они сами являются таковыми. Пока такие, как они нарушают порядок, власти вынуждены идти на суровые меры. Он лжет. Фашисты и предатели вроде него, вот кто враги. Сейчас их повесят. За мной. <связь> Здесь враг. <связь> Ой, черт не сын так может в атаку сюда был осторожен партизанин. не торопимся сюда иди 9 секунд М -м. ладно старая добрая как говорится за блять может по этому стрелять а чем я тут с ними дело то понятно дело этих двоих двоих я понимаю, как выхлестывать, а тех. Тем более так мало времени дают, слышишь? Где мы извините были там 10 минут. Опять по Дали бы время на подготовку, хотя бы какую. А, ну, тут. Подожди, тут не спешим. Все, давай, мы это видели уже. Прокрадусь потихоньку. А, окей. Просто нужно поймать тайминги. То есть, в какой момент там, типа, бочку скидывать. Ну тут за бочку будет санек ответственный. Окей. Так, этого выхлестывать не обязательно. Вот этих бы двоих, блядь, я не знаю. Блин. Что дальше? Тяжело. Так, Санек. <свеческая> Чёрная, <вот я>. <свеческая> Саня, <свеческая> Саня, <свеческая> Саня. Саня, <свеческая> блядь, давай его крыть. Ты тоже давай его крыть. <свеческая> так, отлично, этого снесли. У <свеческая> за что, Санек, залечимся? Хотя бы так. Да. Задержите старосту, а то он сбежит. Ваш товарищ ранен. Оставайтесь с ним, а мы разберемся с предателем. Два бойца и мальчишка. Он соберет полицаев со всей деревни, и вам не удастся застать их врасплох. С Кулагином пусть побудет кто-то из местных. Согласен. Такая сиделка и в кошмарном сне не приснится. Что ж, хорошо. Но смотрите, не нарвитесь на пулю. Как вас зовут? Красноармеец Белозерова. Идемте, прикончим предателя. Он туда побежал. Не, бать не себе, потный тут, конечно же. Ну сейчас-то не на время будет, блядь. Там не остатки, там не 10 минут. Это Санька, ты где там? Ну ладно, ты вроде очухался. Uh -huh. Ты давай, ты все перезарядка. Надо было выспаться. Может, Все бак... сюда. Здесь. Здесь. по обыщей этих, блин, может, оружие возьмешь себе. Так, ну, время, смотри, мы сделали, у нас еще, еще минут 10 оставалось. Так, надо ей волыну выдать. Короче, выдадим ей волыну уже в следующей серии, да? Я вот так вот сохранюсь. Да, ну, скажи, один боец получил гонение, но переигрывать это не стал. Вот, а с вами был Зазап, лайк, подписка, до встречи.